Значит, опять Елена Михайлина пишет, может ли шизоид стать астрологом. По-моему, хорошая свобода, один человек приходит проконсультироваться и свободен. Ну, как бы, да, шизоиды стремятся к такой свободе и так далее, только, к сожалению, ну, что это за профессия астролог да? То есть, как бы, ну, давайте будем объективны, ну... Херня же это все. Ну, как бы это не научно. Это развитие шизофрении внутри вас. Вы этим можете заниматься, при условии, что если это вам помогает, но чаще это вам не помогает, а это вас разрушает. Потому что вы тратите деньги и время на то, ну, на, на те занятия, на которые вы могли бы потратить на психотерапевта, который принес бы для вас реальную пользу. Астролог это ну.